Привет, студент! Учеба только началась, а мы уже готовы рассказать тебе о новостях студенческой жизни. Ты смотришь Универньюз. С тобой Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Робототехника в it лицее КФУ. Ректор университета посетил новые оборудованные классы. Даешь танцы в спорт. Прекрасный чермитинг покорил Татарстан. Сейчас задать вопросы, спросить совета и просто поговорить можно не только со своей подругой или другом, но и роботом Евой, которая появилась в IT-лицее Казанского федерального. Но школьников можно будет удивить не только этим роботом. О том, что еще интересного можно будет увидеть в специализированных классах, расскажет Анна Глазунова.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 10 февраля в Казанском федеральном университете отмечают сразу два значимых события – Юбилей двух заслуженных профессоров КФУ. 85-летие празднует слепак Захар Моисеевич и 90-летие Железнов Борис Леонидович. Предлагаем посмотреть кадры с торжественных мероприятий. Я хочу сказать, Фарма Моисеевич, огромные слова вам благодарности за ваш труд, за то, что вы и сегодня очень активный, и всегда вот, вместе с нами на всех наших переломных моментах. Вообще фантастический, был такой интересный. Университет, наша армамата, где, в принципе, прошла вся ваша жизнь, 10 февраля в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ прошло празднование Дня дипломатического работника. Как это было, ты узнаешь в нашем следующем сюжете.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 Работникам. Ты, говорят, устал, идет молва такая. Но что бы ни сказал простой народ, ты личность важная, прямая, ты любишь делать все дела в определенно точный срок. И вот, когда казалось касалась на внешнем фронте душу и ты попиваешь нервно крепкий кофе и бременишь со сном. Авторитет страны отстаивает жильяна, неважно, в какой точке.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 Школьницам и студенткам Татарстана предстоит забыть о стеснении и привести республике новые победы. Именно те, которые завоевывали певица Мадонна Дакота Джонсон и еще целый ряд прекрасных представительниц шоу-бизнеса. Что связывает зарубежных звезд и девушек Татарстана, выясняла Аделя Шемелова. Как известно, черлидинг доступен в любом возрасте и в каждом уголке страны, в том числе и в Татарстане. О том, насколько динамично развивается данный вид спорта в республике и его спортивной столице, разговор шел на очередной пресс-конференции в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Наша задача развивать этот прекрасный спорт на территории республики посредством создания команд, обучения тренеров, обучения судей привлечение как бы, инвестиций в том числе в наш спорт, то есть формирование сильной сборной команды для того, чтобы она могла быть конкурентоспособна на общероссийском и международном уровне. Главными спикерами встречи стали президент и вице-президент Федерации черлидинга в Республике Татарстан. Разговор с представителями прессы и студентами высшей школы журналистики начался с хорошей повестки. Спикеры объявили, что в воскресенье 12 февраля Федерация черлидинга Республики открывает свои двери всем желающим на отборочный турнир на формирование команды для первенства России. Данный чемпионат состоится 24 и 25 февраля в Москве. Это в первую очередь говорит о том, что наши черлидеры теперь спортсмены, которые имеют возможность получать спортивные разряды и звания, и стремиться к получению звания мастер спорта Российской Федерации, то есть это является большим стимулом. Толь зрелищный вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и акробатику, изначально был придуман американскими студентами. Считается, что самые популярные девушки университетов, колледжей и школ обязательно должны проявить свой талант и грацию в черлидинге. В разное время среди черлидеров были такие звезды, как Мадонна, Мэрил Стрип, Сандра Баллок и другие. Красивую звездную традицию с удовольствием поддержали и казанские тинейджеры. В дальнейшем мы собираемся поехать на первенство России, которое состоится в Москве в конце февраля. Вот. Будем также развиваться, достигать новых да, целей. Да, очень хотим попасть в международные старты, так как у спортсменов самая главная цель – добиваться своего, так как мы такие целеустремленные и очень хочется и мастеров спорта выполнить». Многие ошибочно полагают, что черлидинг нужен исключительно для обеспечения энергичной группы поддержки для спортивных соревнований. Однако это заблуждение, причем весьма ошибочное. На сегодняшний день черлидинг уже не привязан к различным спортивным событиям, а является самодостаточной единицей, со своей ассоциацией, чемпионами и невероятно развитой творческой танцевальной составляющей, превратившей выступление черлидеров в настоящее шоу. Аделя Шемилова, Андрей Багаудинов, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Учись, самосовершенствуйся и смотри Универ -ньюс. До встречи!